Все, в ваших руках поехали! Привет, это я, человек, и сегодня мы отдадим 40 тысяч рублей на прокачку моему подписчику. Выбирали моего, кстати, очень круто. В предыдущем году у меня вышел ролик по скинбоксу, и там был стоп-кадр, в котором я попросил написать мне в личку. Первый человек, кто написал, собственно, и попал в розыгрыш. Хотя тех людей, кто заметил этот стоп-кадр, было реально много, и Егор вообще поначалу не знал, что, типа, кто-то этот стоп-кадр заметит, и ибо это было вообще сложно. А, короче, это кодовое слово я вставил буквально на два кадра таким очень-очень тонким шрифтом. Вот, блин, не знаю, получится ли, получится у кого-нибудь Я думаю, получится по любому. Сейчас вы, кстати, этот стоп-кадр увидите на своих экранах. В общем, написал мне первый подписчик. А весь диалог с ним вы сейчас увидите на экране, дабы не затягивать ролик и все это не озвучивать. Вы просто видите весь диалог на экране. Мы с ним созванивались в 22 году и ролик я просто банально не успел сделать. Мне было лень, там была предновогодняя подготовка суета. Короче, не успел. Поэтому мы записываем ролик в 23-м году. Ребят, у этого ролика нету спонсоров, ибо это небольшой новогодний подарок от меня вам. То есть вам контента, вот этому человеку прокачка на, блин, Dragon Lore. Огромное просьба навалить пешеную активность под этот ролик, прям дичайшую. Если будет дофига лайков, я это буду делать реально часто. Я буду часто закидывать подобные суммы, но даже больше, на аккаунты подписчиков. Главное реально, не пленись, поставь лайк. Если лайк поставишь, на моем канале будут постоянно такие рубрики мелькать. 50, 60, 70, 100 тысяч рублей, все будет на ваших аккаунтах, главное, чтобы были лайки у этого ролика. Я уже зашел на аккаунт подписчика, поэтому сейчас мы будем закидывать деньги и, в принципе, надеюсь, сегодня все получится. Еще небольшое отступление, сегодня будет вилдроп, нет, это не реклама, я спокойно могу сказать сайт Калл, но почему я его выбрал? У меня был ролик, 31 числа он вышел, проверка абсолютно всех сайтов с кейсами, Вилдроп все очень круто показал. Я надеюсь, это не была подкрутка, хотя, в принципе, в том большом ролике по всем сайтам подкрутки, ну, разве что может быть на кейс форе или была. Короче, Вилдроп все реально неплохо показал, поэтому на нем. Я искренне надеюсь, что ролик вам понравился. Ребят, на ролик потрачен 40к, и причем я себе ни копейки не забираю, все идет подписчику. С вас поддержка, с меня контент, поехали, приятного тебе просмотра. Da-da! <laughs> Так, ну собственно, я зашел на его аккаунт. 126 рублей на нем. Давай посмотрим, что лежит прикольно в инвентаре. Есть ли что-то из интересного? Э, из интересного. древесная гадюка, кстати, 243 рубля. Дальше кейсики. Ну и в принципе ширп. То есть в принципе подписчика это мы выбрали, ну что надо, потому что инвентарь именно по кеске не такой угодный. Есть дота вещи, но мы их смотреть не будем, потому что у нас канал по контрастрайку. Короче, ничего особо крутого нет. Он для древесной гадюка? Надеюсь, сегодня будет дельчик. Переходим уже на сайт и депаем. Так, ну собственно, я только что зашел на аккаунт. 0 рублей. Рублей. Депов нет. Также этот человек, да, он вообще ни разу здесь не открывал. Поэтому новый аккаунт. Надеюсь, шансами будет все гуд. Буду делать два платежа с двух разных карт, потому что на одной карте денег у меня не хватит. Буду с двух разных депать. Вот, сначала 20 тысяч депать, все-таки, наверное, буду с промиком. Ну, дефолт стоит с тем, который на главной странице, все-таки 38%. Двадцатку депнем на 38%, а вторую двадцатку без промика. Поехали, первое выполнение скупировано, пополнить. Так, промо, все, на SG Money пополнить. Банковская карта, а мы пополняем 20 тысяч рублей. Уплатить, подтвердить. Так, Егор, замашь все данные. Так, ребят, деньги пришли. 27 600 с промиком получилось. Сейчас будет второй ДДЭП, но уже без промо. Итого у нас получится 47 600. То есть 40 потрачено, 47 600 на балике. Депаем вторую двадцаточку. Так, количество 20 тысяч. Блин, если этот ролик не наберет просмотров, это будет максимально стрёмный Егор, марш данные опять. Так, 40 ракет залетел, по итогу с промиком у нас получилось 47 600 рублей. Начинаем с первого бесплатного кейса, блин, 40к. Я давно не делал подобные прокачки, именно дорогие, у меня сейчас на паузе... Окей, я уже, я уже такой думаю, да, ну, главное, что ушла запись, потому что 40 тысяч потерять просто не хочется, запись идет всю год. Вот, у меня сейчас на паузе стоит проект, блин, я вот э, в предыдущем году начал и до сих пор его не закончил, блин, надо закончить, там 2, 20, 10 участников и э, победитель получит прокачку на 20 тысяч рублей. Вот, и этот проект пока на паузе, его тоже нужно будет доделать, поэтому, ну, по факту прокачек именно на большую сумму не было давно, здесь ракет. Бля, если не наберет просмотров этот ролик, это будет конкретный тильт, серьезно. Ну, типа, 40 тысяч рублей. Окей, гроза. А, по итогу с первого кейса нифига не выпало. Меня это очень настораживает, ибо, ну, как-то, как-то не то, что хотелось бы увидеть. Ладно, едем дальше, причал. Ягуар. Вопрос в цене. Второй кейс Ягуар, это офигенно. 2400, понял, неплохо. Так, кейс недоступен. Эм, э, Почему-то недоступен кейс. Почему? Ну, окей, кейс недоступен. Я, я, это, я это не скрываю, то есть, повторюсь, ролик не рекламный, показываю все как есть. Хорошо, третий кейс, второй почему-то мы открыть не можем. Мы выбили Егуар и, в принципе, на этом точку жирную поставили, ладно. У Кузьми, у Кузьми, естественно, пролетает, и кроме Югара пока что ничего дорогого нам не выпало, и, блин, я, я очень переживаю за это, типа, в любом случае, ну, типа, вот это, вот с этих 40 тысяч я не получу ничего, я подписчику предлагал, я говорю, давай сделать на своем аккаунте, у меня вроде бы как шансы выше стоят, но понятно, что человек испугался, типа, ну, здесь уже конкретно прокачка, и потом человек никак не отвертится, что вот скины у него, понятно, что, возможно, испугался, и захотел на своей маке, я предлагал на моем, то есть в теории у меня шансы были выше, Гунгнир, здравствуйте, тут же, до свидания, Гунгнир, Окей, допустим, гроза еще одна, ну, слушай, естественно, на моем аккаунте все это было повеселее, и я подписчику предлагал, он отказался, хорошо, все на его совести, но, опять же, аккаунт новый, это первый деп на этот сайт, то есть в теории должно падать, либо перча, либо эмка. МК вопрос в качестве. Не, она не... 5 тысяч, вот это хорошо. Окей, не, меня это определенно радует. Типа, уже надропалось на коллаж 2, МК 5, где-то 7 тысяч. еще треугольник бы. Но окей, смокинг хорошо. То есть, в принципе, с промиком совсем у нас... Блин, у нас вообще неплохо. У нас вообще неплохо, и меня это радует. Фастиком откроем. Короче, на вилдропе, видимо, вот один дроп тебе упадет вкусно, да, с одного кейса. Потом будет шлак. То есть, второй кейс не открылся, хрен с ним, потому что, по факту, ну... Там выпал вроде оттуда же его... Окей, нет, хорошо, 3, я думал это будет вообще Великий Демон, но Навахо в принципе гуд, хотя Великий Демон был бы подороже, блин, это, это круто, я реально, я, я нервничаю прям, фу, ну я еще нервничаю, потому что 40 тысяч, таких прокачек не было, если бы я знал 100%, что этот ролик соберет, ну, больше 30 тысяч просмотров, 355, кстати, нормально, если бы я знал, что ролик наберет больше 30 тысяч просмотров, вообще не было бы никаких переживаний, но здесь 40 лет, и есть шанс, что ролик не соберет нифига. И вот тогда будет обидно, поэтому все в их руках. Короче, у нас еще одни завитки, еще раз 355 рублей. В принципе, неплохо. И у нас еще дальше кейс есть бесплатный. Nice. А вопрос, а, бля, он тоже... А что за прикол? Почему недоступные кейсы? Почему недоступные кейсы? Мне это вообще напрягает. Ну, типа, шестой... Подпиши, шестой бесплатный кейс. Да, у нас недоступен седьмой, мы можем открыть шестой. Бля, что за прикол? Блин, но... Это самый дорогой кейс, который... Окей, который мы можем себе позволить, и типа он не открывался. Хрен с ним со вторым. Типа, это кейс от 30 тысяч депа, почему он не открывался? Осадок, здравствуйте, понятно. но ну... 72 рубля, окей, кейс стоит... Пока кейс стоит, кейс дается 30 тысяч депа, но с другой стороны, что расстраиваться, статрек, а, топливный инжектор, если это будет что-то по типу закаленного топливного инжектора, ну типа 4000 пойдет, то есть кейс 30к, в принципе, 4 тысячи, 000... садок, понятно, блять, а, он 25 тысяч стоит, но тем не менее, у нас по итогу, что мы имеем, я продаю всю эту историю, 64к, слушай, это круто. Это круто. Сколько стоит Dragon Lore? Так, я делаю сортировку. Давай от 120 тысяч рублей. Допустим, баланс, сортировочка. Вот, 120 тысяч. А, при 12 поставил, 120 кусков. Вот, 120 тысяч. Пустынная гидра. А, а, а сейчас проблема, драгонлора тут нет. Типа, нам же по-любому нужно сделать какой-то дорогой скин. То есть, даже если это будет условно арабеска или медуза, ну или пустынная гидра, я сомневаюсь, что подписчик расстроится. Хорошо, давай. У нас 40 тысяч деп, объективно оцениваем свои шансы, поставим от 100 тысяч рублей. Хотелось бы, чтобы это реально был Дэл, но его тут нет. Допустим, что вот стака есть. Но опять же, это, ну, хорошо, 100 тысяч, например. Блин, можно сделать медузу за 120. Но объективно я понимаю, что это нереально Хотя деп 40 тысяч, ну, это что-то за гранью. Блин, ну если мы хотели DL, культовый скин в принципе, медуза. В общем, на цель мы берем вот эту медузу за 121 кусок. Не знаю, насколько это реально возможно. Будем надеяться, просто что все будет окей. То есть, у нас в принципе 40, 48% на медузу есть. Попробуем сейчас всеми правдами и неправдами, как-то это бустануть. Рисковать и открывать дорогие кейсы, я не на своем аккаунте. Я это делаю все-таки для подписчика. Поэтому ну, будем работать с тем, что есть. Так, кейс для инвесторов. Сразу, один из моих любимых кейсов: я сказал, что не буду рисковать, но тем не менее, кейс относительно других не такой дорогой. То есть, этот кейс реально может что-то дропнуться. И... может, но, блядь, что это... Вот это, по-моему, не стоит нифига. Типа, косари 700... Ну, 4500, потратили мы, по-моему, 5000 рублей. А, мы потратили 9. Так, понятно, бонусные деньги у нас были, и они в принципе начинают сгорать. Мне это абсолютно не нравится. Гаммо-волны. ну глок 10 трековский. 4200, Блин, ну мне это вообще не нравится. Что мы имеем в сухом остатке сейчас? 53 тысячи на балансе, хотя деп был 40-кет. Но со всеми промиками совсем. Давай, правда, взять какой-нибудь апгрейд, например. А, подожди, перед апгрейдом, ну хорошо, давай, допустим, подсольем как-нибудь. Кейс за 7000. Хорошо, если мы сделаем x2, x2 кейса за 7к. Если мы сейчас еще сольем. В теории апгрейды должны работать. Хорошо, мы слили. Меня, я, я начинаю очень сильно нервничать. Ты сайт себя неплохо показал именно проверки всех сайтов, но сейчас происходит какая-то жесть. Так, будем это делать баликом. Допустим, ну, условно мы делаем вот так и делаем пятнашку. Если эта пятнашка заходит, это гуд автоматически. Но опять же, если сравнивать с КБшкой, с шансами КБшки на апгрейдах оно должно работать так. Вроде бы как... Блять, да что такое? Меня, слушай, я реально начинаю уже нервничать. Хорошо, двадцатка. Я понимаю, что это маленький процент, но типа оно должно работать. Почему оно не заходит? То есть в теории по, по всей логике оно должно блядь, работать. У нас все-таки дубль номер два с пяти тысяч. Это 20%. процентов. Но оно должно зайти. То есть у нас уже тридцать тысяч. Это уже ниже депа. Бля, что за херня происходит? Оно вообще не заходит. У нас 31 тысяча. Блин, ну если мы сольем. Ну это наверное глупо, но я бы еще депнул. Типа, блять, да не может такого быть, что прям все настолько хуево. процента. Еще раз. Бля, ну если оно сейчас не зайдет, ну, ну это ГГ просто. Да нахуй, ну, ну это просто пиздец. Не, ну может здесь не идут лоу-шансы, хорошо. Давай попробуем сделать, ну, типа вот так. Но эту двадцатку я по-любому сейчас крафчу. Подожди, 20 тысяч. Но я, я реально начинаю сейчас уже нервничать. Почему? блять, почему не заходит? Мы столько слили. Если оно не зайдет, я сделаю ДД. Чел, хоть что-то это должен забрать. Почему так, блять? Слушай, мне это не нравится. Типа я реально показываю все как есть. Это не нихуя не рекламный ролик. Это мои 40 тысяч рублей. Я просто проверяю, блядь. Ну типа, ну нет. Ну как так, нахуй, блять, ну почему она так работает? Ч почему она не заходит? А допустим, мы сделаем хотя бы, ну, 15 тысяч. То есть здесь уже будет шанс сколько попробовать снова? Слушай, ну, я начинаю расстраиваться. Типа, почему она не заходит? У нас шанс не 10 же процентов, 34 процента, блять, В чем проблема? Окей, первый апгрейд. Хорошо. Допустим так, например, так, блядь, у нас выпал может Продать Ну смотри, какая ситуация, у нас сейчас один из четырех апгрейдов На балансе 27 тысяч Если мы сделаем еще один апгрейд Но, скажу честно, мне вот то, что сейчас происходит, не нравится вообще, блядь Оно, но оно должно, то есть оно нас сливает же Ну почему, ну типа, идут сливы на апгрейдах, они дальше должны заходить Почему оно не заходит? Бля, окей, оно разуплилось. Тем не менее, 35 тысяч на балансе То есть, ну, фактически у нас не окупил, не окуплен Да Хорошо, он офигенно нам дал бесплатных кейсов, да Но, блядь, дальше происходит какая-то дичь 4 биткоин-кейса, например У нас сейчас минус У нас реально просто слили апгрейды Так, вот тут интересно Вот это интересно по цене Тут 15 тысяч Потратили мы охуенно Потратили мы сколько? 23 тысячи Так, еще раз Бля, я, я реально надеюсь, что у нас сегодня получится хотя бы что-то сделать. Ну, типа, окей, статрек м Обычная м и механопушка. 4600 Бля, 19 тысяч. Слово «хорошо» говорить здесь, наверное, вообще бессмысленно. Мы просто делаем апгрейд на, ну, допустим, еще 15 тысяч рублей. Бля, но ну, всеми правдами-неправдами и хотя бы до полтинника нужно как-то доковырять. 6 900 на 15 тысяч рублей. Бля, я, я, я реально думал, что он сейчас не зайдет. Я очень сильно за эту тему переживаю. Так, опять продаем. Причем этот нож у нас уже был. Мы продаем у нас 20 мк. Хорошо, апгрейды. Дубль номер 33. Мы делаем 25 тысяч. Баланс, допустим, вот так. Подожди, 25 тысяч. Я же 25 попросил. Чистая вода. 34%. Мы в минусах. Оно должно нас, блядь, апгрейдить. Ну вот, почему почему сразу так нельзя было делать? Мы выиграли. Найс. Ра-да-ем. 42 тысячи на балике. Мы вернули деп. Аплодисменты, блядь. Я, я реально уже начал просто эту историю переживать. 42 тысячи на балансе, и, в принципе, 4 у нас зашло апгрейда, 4 нет. Мы идем на тот же кейс, который у нас уже сливал. Да не знаю, попробуем десятку, потому что... Блин, но ну, как-то хотя бы... Я уже на стуль прыгаю, прыгаю весь ролик. Как-то хотя бы апгрейды начали окупать. Если кейсы сейчас начнут... Бля, ну здесь... Ну, сувенирный кирпич только если... МК-2700 рублей, еще МК-500 -ка рублей. Калаш, МК-900, -ка 1000 наклейка. Ну вот здесь кирпич 1200, блядь, это говно. 20 тысяч бля, мил, них... вот это вот да, вот окей, можно было с этого начать разговор, а я сижу, я не понимаю, что за прикол, ну типа, мне показалось 2000 стоит МК, блять, это просто МК коалиция, она стоит 20 кусков, окей, допустим, хорошо, например, 52 тысячи есть, еще десятку кейсов, десятку кейсов, которые настолько что купили, фух, если отсюда выпадает драголор, это гуд. ну типа, в этом кейсе есть DL, но блин. Ну, типа, ну, кому, ну стоит 2000 тысячи Редлайн, здравствуйте, бля, вот это вкусно Вот это 16 тысяч, вот это мы сейчас минусанулись Хорошо, вот это хорошо Вот это прям офигенно Давай-ка мы попробуем сделать еще раз Ну, не, 15 тысяч, это детская история 30 тысяч рублей 30 тысяч. А, баланс все он говорит. Так, мы, допустим, делаем ну, 8 тысяч нет. 15 это тоже неинтересно. Вот 30-ка. Подожди, еще раз, 30 тысяч. Отгань змей, которые не получится вывести, потому что он стоит, скорее всего, не 30 тысяч. Ну, окей. Мы, в принципе, идем до миду. 37%, поехали. Если он сейчас заходит, у нас на балансе уже будет достаточно интересная сумма. Блять, оно... Почему сразу оно так не заходило? Фу, окей, вилдроп э, потихоньку реабилитируется. Мы это дело продаем. 67 тысяч. То есть, фактически. У нас, по-моему, изначально было совсем кусков. Вопрос, что будет дальше? А если мы сейчас сделаем еще один апгрейд, условно, ну на тысяч, допустим, 18. Какой-нибудь, ну, коготь ультрафиолет, например. Так, делаем вот такой апгрейд. Коготь ультрафиолет 47%. Но, опять же, то есть, оно сейчас бустит-бустит. Сейчас, скорее всего, обосыт. Блять, здравствуйте. Ой, как это? Как же это хорошо? У меня фул началось рассыпаться. Окей, керридж зашел. Итого! Что мы имеем? Мы имеем 70 тысяч рублей, ну, фактически. Чё я сейчас предлагаю сделать? Опять же, по э, методике с КБшкой, мы сливаем себе шансы. Десяточку и делаем 100 тысяч рублей. Допустим, наклейка утреннего 9%. Шанс того, что она нас ну, типа, 9% он есть, но его как бы нет. Мы с 10к. Поздравьте меня. И в теории сейчас следующий апгрейд, блядь, обязан зайти. Ну хотя десятка, не знаю, может, блядь, ну, попробуй сделать что-то не сильно жесткое. Смотри, у нас 66 тысяч. Еще раз, сколько стоит э, Медуза? По-моему, она, она стоила 120 тысяч. Так, Медуза, 121 тысяча. То есть, если мы сейчас вот это все дело сюда инвестируем, инвестируем, так сказать, в Вилдроп... У нас на Медузе получается 50%. Все должны понимать прекрасно, что 50%. То есть это либо вот эта сторона. Так, главное идет запись в этот момент. Либо вот это. Я чего предлагаю? Я предлагаю хотя бы что-то сейчас. Попробовать скрафтить подписчику. То есть, если апгрейд заходит, мы выводим ему какой-нибудь скин. Ну, например, вот эти вот обмотки 18 тысяч. Осторожно. Если он не заходит, мы делаем апгрейд на медузу. Ну и типа подписчик не получает. Ну хотя, опять же, ну это рубрика, да? То есть он увидел первый, он должен хоть что-то получить. В случае, если медуза не зайдет. В случае, если она зайдет, он получит и вот эти перчи, и медузу. И я искренне надеюсь, что медуза сегодня зайдет. Но, блин, 50%, ребят, камон. Поэтому мы сейчас на достаточно высоком шансе на 52% делаем перчатки. Заходят, будут вот. Они не... Все, ну я пообещал Что мы их по-любому выводим, мы их вывозим Но сейчас я это делать не буду Так как шансы могут сраться на аккаунт, если что-то выведу Смотри, 55 тысяч рублей На Медузу я хочу сделать Хотя бы процентов 60 Но для этого также нужно слить деньги То есть мы сейчас делаем следующие манипуляции Выставляем условно 15 тысяч рублей Мы их сливаем, но опять же либо, э, Блин, ну типа соточка Это 13 процентов, окей Блин, прикинь, зайдет. Ну, мы раньше делали, типа, на КБшке апгрейд на DL. Ладно, окей Оно не зашло Мы срили деньги Сейчас мы нажимаем попробовать снова и делаем следующее Все вот эти вот накопленные наши средства Мы преобразуем в, ну давай, 75 тысяч рублей Допустим, какой-нибудь коготь-градент Абсолютно все деньги, которые есть, пигачим сюда Это 47% И это окуп от депа фактически в два раза Некорректная сумма для апгрейда Хорошо, да. Доп допустим, мы выбираем другой скин Хорошо, здесь пошло К этому меня жизнь немного не готовила. Я не хочу, чтобы так закон... заканчивался ролик. Если заходит 10%, я не хочу просто, чтобы так ролик закончился. Yes. <laughs> а он так и не закончился. Просто искренне надеемся, что он залетит. Он залетел. Так, мне это нравится. Оно зашло, у нас 48 тысяч. Ну, перед чем мы не считаем, в принципе, можно огненный змей вывести. А у нас 30 тысяч и 71 рубль на балике. Блин, это, это очень долгий ролик, но я максимально стараюсь эти деньги не слить. Продать 30 кусков, 30 тысяч. Главное, перчатки случайно не слить. Вот это будет вообще обидно. У нас э, есть кейс золотой за 15к, Ну блин, откровенно, это это суисайд. Это кейс коллекционера, 999 рублей. Кейс, блядь, недоступен. Кейс недоступен, я понял, я услышал. Допустим, эфир кейс. 3900, блять. А он сейчас нас начнет сливать, да? Нет, это вообще не есть круто. Ну хорошо, 27 тысяч рублей. Давай мы откроем самый дорогой кейс, допустим, ну, например, два раза. То есть, если он нас сейчас сливает, мы идем в делаем жесткий апгрейд. Если он не сливает, ну мы опять делаем апгрейд, но уже не такой жесткий. Кихабара, здравствуйте. Акихабара? Блядь, нет, 7200. 20к. И давай пробуем Ну, чтобы, чтобы, чтобы адекватный чтобы был шанс, хотя бы 41%. Бля, опять некорректная сумма. Мне нравится, если некорректная сумма, типа, что за проблема? Может, скина, типа, нет. Хуй знает. Окей, допустим, сделаю вот так. Так, но ну, опять же, мне нужно 45к. Да, окей. Сейчас сумма корректная. Хорошо. Это заход. 45 тысяч. Блядь, страшно. <laughs> Это очень страшно, ребят. Допустим, градиент. 59%. Ребят, мы на... на пути к Медузе, блять. Оно зашло. Медуза, это, 50... это больше 50% должно быть. Ребят, э, единственное, что я вас попрошу, реально поставить лайк. Это 40 тысяч рублей. То есть, если подписчику сегодня заходит Медуза, это 50% шанса. Он забирает себе 121 тысячу и 18 тысяч рублей. Итого почти 140 тысяч. То есть, 100... ну давай Фруглин, да? <соценно> Совсем 150 забирает подписчик. И если мы реально... Так, главное, что все хорошо с записью. Если мы реально набираем дофига лайков на рубрике, она будет постоянная. Но это будет уже не 40 тысяч. Поэтому все в ваших руках, поехали. Ну, у нас есть и Итого, 40 тысяч я поменял на... 18. Опять же, ребят, ролик пилотный, ну типа, скажу честно, расстроился ли я, в любом случае, я потерял 40к, то есть, скрафтилась бы Медуза, я потерял 40 тысяч, не скрафтилась бы Медуза, я потерял 40 тысяч в любом абсолютно случае, то есть, подписчик, которого мы сейчас скачаем, он это смотрит, и для него в эти моменты, да, ну типа, он такой, блядь, Медуза могла бы быть моя, мне, честно, я не настолько переживаю, потому как 40 тысяч я в любом случае отдал. Подписчику, поэтому... Ну, здесь э, честные эмоции у меня. Ну, типа, было бы пиздато, если бы нас скрафтилась. Это был бы охуительный контент. Ну, типа, получилось так, как получилось. У нас остались хотя бы перчатки. В принципе, то, про что я говорил. Мы сейчас выведем эти перчи. еще раз скажу, что эта рубрика будет постоянно на канале, если вы ее поддержите забрать. Обмотки рук. Осторожно. 18 200 рублей. Сколько у нас получается? 22 тысячи разницы. Я надеюсь, подписчику будет приятно, что хотя бы что то Мы с ним созвонимся, он это посмотрит дело. Блин, поддержите лайком, пожалуйста. 40Х! А! Жесть! Блин, но по факту, зашла Медуза, было бы больше просмотров. Я это прекрасно понимаю. И больше положительных оценок на этом ролике. Но, тем не менее, 18К получает саб. Абсолютно рандомный. Я уже предвижу комментарий, выбрал своего знакомого. Ну, нифига, можете написать человеку. Я оставил его ВК на своей странице ВК. Можете ему написать спокойно. Я его не знаю в реальной жизни. Блин, это рандомный подписчик. Поэтому мы сейчас ждем обмотки, забираем и звоним подписчику. Смотрим уже на его эмоции. Вы меня извините, если я что-то сегодня делал не так, но... Все свои знания в кейсах, грубо говоря, я применил Кстати, ребят, я пока жду скина Он до сих пор не пришел Вторые кейсы стали доступны Типа один кейс вот я, короче, открыл А второй почему-то опять я открыть не могу В общем, человеку я оставляю 248 рублей Я еще раз ставлю 3 ссылку. Чему-то у меня слетела ссылка. Блин, но, короче, перчи еще идут Может их на маркете просто нет В общем, ждем В любом случае перчатки а мы подписчику сегодня заберем Так, ребят, как вы поняли Таймер закончился И эти перчатки просто-напросто не вывелись Я пробую еще раз их вывести ну, видимо, товар не подобрался на маркете Довольно номер два. Я уже реально подостал, потому что ролик мы записываем, ну, очень долго Плюс еще ожидание этих перчаток Надеюсь, все придет, все сейчас подберется Потому что, ну, ролик реально выходит долгий Так, ребят, трейд пришел это перчи. Мы их приняли, переходим в инвентарь смотрим, сколько они стоят в стиме. В стиме они стоят 14 700 рублей, продажа базы 15 Короче, подписчик получил перчатки за 15 тысяч, на сайте они стоили 18к, но, в принципе, в любом случае, это подарок для него, конечно, это не медуза, Ну, я старался. Созвонимся с со подписчиком и смотрим на его эмоции. Привет, как у тебя дела? У меня отлично. Так, еще раз передаю привет, потому что я в прошлый раз забыл записать с тобой интервью. Передаю привет маме с папой. О, прекрасно. Так, ты можешь зайти в свой Steam? Да-да, могу. Давай ты зайдешь э, и посмотришь, что там лежит. А, ты уже увидел, да? Э, да. Это, конечно, не Dragon лор, но тем не менее, я надеюсь, тебе будет приятно. Ты -да. О, О Чеба! Ни хрена себе. Не такие дорогие. Блядь. В смысле, дорогие? 13 кусков, блядь. Вообще не стоит что 15. Не, ну просто в Steam пишет так. Чепать. Спасибо большое. Можешь включить ебку, если хочешь. Не, нет лапки. Ёпта, блин, мы выбрали подписчика без вебки. Но еще раз тебе огромное, Артем, спасибо за участие. Всем большое спасибо. Я надеюсь, тебе все понравилось. Это была почти Медуза, у тебя на аккаунте 70 тысяч. Ага, нихуя сидеть. А какой сайт был? Уиграть. А, понял. Посмотришь ролик, извини меня, что не Медуза. Они сейчас страшно. Шоу и перчатки, но тем не менее. Все равно неплохо. Спасибо большое за участие. Ставь лайк, подписывайся на канал. Увидимся. Да, обязательно поставлю. Давай, пока. Так, ну, в принципе, созвонились с Артемом, вроде бы им понравилось. Мне, меня результат не очень впечатлил, хотелось бы что-то подороже забрать. Ну, наверное, надо было все таки забирать, э, как я и планировал, логин изменить хотя бы за 30к. Ну, блин, мы шли здесь до Медузы. В общем, я надеюсь, ролик вам понравился, человек потратил 40 тысяч на подписчика. Я повторюсь, будет много лайков, дальше больше. 50, 60, 70, 100, а то и 200 тысяч. Будет потрачено на вас. Это пилотная рубрика с таким большим балансом. Надеюсь на вашу поддержку всех с наступившим праздником, с Рождеством сегодня, кстати, Рождество. Да, всем пока и до новых встреч.